Девушка, привет. Привет. Подскажи, что тебе не хватает. Ой, ну, наверное, разнообразие. Или, может быть, безобразие. Ну, или безобразие для разнообразия. Так Еще я, может, решила. помогу с выбором?